Президент Федерации фигурного катания США Самуэль Окси на заседании исполкома Международного союза конкобежцев ИСУ предложил ограничить количество несовершеннолетних в спорте. Его слова приводит «Бизнес онлайн». Зрителям нужно взрослое катание, спортсменам должно быть минимум 17-18. Нынешнее положение дел мешает развитию конкуренции популяризация нашего спорта в других странах, снижает интерес к фигурному катанию, привлекательность фигурного катания, заявил Оксье. На Олимпийских играх в Петчхане победительницей стала 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберицы. В 2014 году подобеждая тренера Юлия Липницкая в возрасте 15 лет также выиграла золото Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях. На данный момент в группе Тутберицы также тренируются несовершеннолетние спортсменки. Среди них 13-летняя чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и 14-летняя серебряная медалистка финала юно юношеского гран-при Алена Косторная. Инициативу об изменении минимального возраста участников международных соревнований на взрослом уровне предлагается утвердить на конгрессе ИСУ, который пройдет в начале июня.